Боже, есть освящение ваше, и также, чтобы воздерживались от блуда. И в четвертом стихе здесь, чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд святости и чести. То есть надо это есть как определенные способности, чтобы приобрести, чтобы уметь, да. Здесь соблюдать свой сосуд святость и чести. То есть это процесс, который мы каждый из нас должен пройти. Это процесс, который каждый из нас должен вникать, как написано в Священном Писании. Вникайте себя и в учении, потому что вы думаете через них иметь Царство, Царство Небесное. Потому что мы думаем иметь, спастись. Мы думаем через это, вникая в это, мы знаем, что приобретаем вот эту благость, эти обетования, которые Бог нам дает. И э, также я бы хотел прочесть, и в наше внимание хотел э, острить здесь, э, что в воле Божией есть освещение наше. Для того, чтобы мы освещались, для того, чтобы мы проверяли себя, очищали то, что нам прикновение к служению, прикновению к какому-то делу, который угодно Богу. И другое место я бы хотел прочесть, это будет Иакова с 4 главы. И здесь я бы сказал, здесь есть процесс, который освещению для нас. Э, в этой главе для меня это было тоже, как я, когда даже приходил, прихожу к Богу, Это, это для меня это, потому что мы должны всегда обновляться. Для меня эти стихи, они дают какой-то какой процесс аналитический подхода, чтобы знать, как поступать и как подойти. И здесь 7 стиха, в 4 главе Иакова, здесь так говорит, «Итак, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и убежит от вас». Приблизитесь к Богу и при, при, приблизиться к вам. Очистите руки грешники, исправьте сердца двоедушные. Сокрушайте, плачьте и рыдайте. Смех ваш да обратится в плач и радость в печаль. Смиритесь пред Господом и вознесет вас. Мы видим здесь в 7 стихе самое первое. Покориться Богу. То есть, чтобы приобрести, вот это как бы, дает нам приобрести сердце, которое а, с, может себя в сторону убрать. Но оно дает нам возможность первого покоряться. И, и что это делает? Это дает, мы убираем свои желания. Мы первый ставим, чтобы покоряться, чтобы выслушать, услышать. И не только услышат, но и также действует по отношению то, что нам сказано будет. Это покорение, которое покорится. Да? И здесь дальше противостаньте, дьявол, и убежит от вас. И когда мы покоряемся Богу, дьявол, он убегает от нас. Как написано, что мы не, можем, мы не можем, Иисус сказал, мы не можем служить Богу в двух господам, мы не можем служить Богу, и как написано в другом месте, и мамонию, да? Мы не можем служить двух господам, потому что одному мы будем не родить, а другому мы будем э, более покладывать, мы будем э, слушаться. И здесь так написано, что покориться, это первая, первая вещь, которая нам нужна к освящению своего сердца, это чтобы осознать... И начать покоряться Богу и принять все обетования, которые он дает нам. И так написано, когда мы это делаем, следующий стих нам говорит, приблизьте к Богу и приблизиться к вам. Посредством вот этого покорения мы приближаемся к Богу, и он приближается к нам. Ну знаете, я слышал такое выражение, один американец, он говорит, the devil is the human's best advocate. На русском это будет так звучать, дьявол, он защитник человека. Знаете, то место, когда Иисус начал говорить о том, что ему придется распяться, он в третий день воскреснет и так далее. Петр сказал такие слова ему. Интересно, это, это написано в Матфея, если не ошибаюсь, да? Шестой, Матфея 6 главе. 24 стих, если не ошибаюсь, 6. 6. А, здесь написано, я уже цитировал, «Никто не может служить двум господам, или одному будет не раять, а другому любить». Ну, это в другом месте написано, сейчас не могу вспомнить. Но написано там, что когда Иисус начал говорить, он начал говорить, а Петр ему говорит, «Как бы, Иисус, помилуй себя, как бы, в это не может быть». А Иисус ему что ответил? И Иисус ему сказал, «Отойди от меня, сатана». И мы видим, что когда э, дьявол, он всегда бьет на эмоции, как бы, как, зачем тебе такую жизнь, зачем тебе так страдать? Это же трудно так. Ты сейчас живешь комфортной жизнью, то есть тебе даже не надо напрягаться, тебе не надо там лишние каяться раз, лишний раз попросить прощения. У тебя очень все хорошо и удобно, то есть оно все идет, ты за себя застоишь, ты за себя как бы можешь отдать и так далее. То есть комфортная жизнь – надо напрягаться. Но Бог нас призывает к жизни, которая есть святая и угодная Ему. И она нас призывает к такой жизни, и, чтобы мы могли, были угодны Ему святой жизни. Потому что в этой святой жизни мы становимся более сдержанными, мы становимся более, э, сдержаны, мы становимся более э, как бы, э, приобретаем характер Христова, который... Э, э, и ведем себя так, где угодно людям. И люди смотрят на нас и говорят, ты какой-то другой, ты какой-то человек другой, почему это так? И мы видим дальше в основном стихе написано, «Приблизи Бога, приблизи вам». «Очисти руки, грешники, исправьте сердца двоедушные, и сокрушайте плач и редкие". как бы... Э, Здесь говорится, что нам нужно сделать, да? очищать руки свои» исправить сердца твоей души, чтобы мы не были лицемерами, чтобы мы чисто думали, думали чисто, чтобы мы не были лицемеры, ой, я так или коварно поступать, но чтобы мы думали правильно и ровно чисто, чтобы не были у нас второй степени какие-то мысли, ой, я, я сделаю так, потому что мне будет выгодно так, или, или как-то а, так, чтобы было а, как бы себе лучше себе, чтобы было всегда думая о себе, но, но думая так, чтобы как будет хорошо ближнему моему, потому что написано первое запись. это возлюби Вечного своего, как самого себя. Всегда надо думать а, о, о, о, о тот, кто рядом с тобой. Итак, интересно, здесь написано в 9 стихе. Сокрушайтесь, плачьте и рядайте. Смех вожда обратится в плач и радость печаль. Як бы, почему Бог хочет, чтобы мы а, такую грустную жизнь имели? Как бы сокрушайтесь. А, в этом, а, в, если я телефон не имею, но переводчик говорит, а, в, даже параллельно американское "wretched". А, это слово как бы а, чтобы ты был как бы полностью а, как, как, чтобы ты рыдал, как бы чтобы ты был как бы а, у, унижен себя да как бы в таком смысле да, сокрушайте чтобы ты себя как бы а, как, как унизил и как бы сказать да и, это такое здесь и, и почему здесь именно вот такое необходимо нам сокрушаться плачьте, рыдайте смех важно обратиться в плач и радость и печаль и смиритесь при Господь, и вознесет вас. Потому что вот этот весь характер, вот это все, она нас заставит задуматься, она нас. Мы начинаем будет у нас уже, как говорится. Та печаль о соделанных грехов, это печаль, которая нам, да, который, вот эта радость, которая нам раньше приносила вот в мире, в этом, она теперь нам печаль, потому, потому что мы сожалеваем об этом. Мы начинаем сокрушаться и понимать, что сколько посредств вот этого, что я делал, я столько вреда давал делал людям. И мы видим здесь, во всем этом, смиритесь при Господом, и Он вознесет вас. В конце всего этого процесса, сердца нашего, когда мы сокрушаемся, когда мы переанализируем себя, Бог, видя наше сердце, Он возносит нас. Он возносит на такие высоты, которые тебе никогда бы не приснилось. Он возносит, и Он дает такое благословение, и Он наполняет тебя, чтобы ты и шел и благовествовал. И в такой вкратце форме я просто хотел напомнить нам, что воля Божия – это освещает наша, чтобы этот процесс это не один э, как не один раз в неделю мы делаем или раз в месяц мы делаем процесс это освещение но этот освещение процесс который мы ежедневно я бы сказал хотя он тяжелый он иногда трудно иногда нам некомфортно но иногда неудобно но этот процесс он должен происходить на э, в нас для того чтобы мы жили жизнь который угодно Богу, и чтобы мы были в воле Божией. Потому что какой смысл жить, быть христианом, жить христианской образ жизни, но не быть в воле Божией? Я вот это не понимаю. Нет в этом смысла. И весь смысл наш, наш христианский, чтобы мы были способны, способны быть в воле Божией. Да благословит всех нас, Господь! Мы будем стоять на наши коленях молиться. Аллилуйя. Мир вам! Слава нашему Господу, дорогие друзья. Я не видел вас, две недели не видел, то мне кажется, что долго не видел. Я очень рад, что мы имеем сегодня служение. Это служение у нас особенное служение, как я всегда говорю, ответственное служение, которое Господь, когда был на земле, Он это положил. И он говорил, вот это творите в мое воспоминание. И дальше он говорит, когда вы согласитесь, друзья, это самое главное в нашей жизни, христианина, совершить то, что Христос оставил. Я часто говорю, что я люблю делать привычки Иисуса. То, что Иисус сделал, я люблю его эти повторять. И пред нами служение, которое мы будем делать. Это не, не везде, не, не все церкви бывает делают, многие делают. Мы будем делать омовение ног. Проступать к этому. И я прочитаю Слово Господне, где Господь показал и говорил. И я прочитаю, Она нам известно, это место. Это Отьяна, 13 глава. Это нам очень известное место, ее постоянно читают. Но я бы просил... Чтобы, она не, чтобы не было какой-то обычай и обряд, друзья, но чтобы мы вникли. Я понимаю, я помню, одна душа никогда не омывала ноги, и когда она начала омывать ноги, говорит, оказывается, что это служение большое пред Господом. Друзья, это о, самое важное, как мы подходим к этому служению. Я прочитаю, говорю, такие слова перед праздником Пасхи. Иисус знает, что пришел час, его перейти от мира, этого к отцу явил делом, что возлюбил своих живущих в мире, до конца возлюбил их. И во время вечери, когда дьявол уже вложил в сердце Юды Симона и Скариоту предать его, Иисус, зная, что отец все отдал в руки Его, и что он от Бога и шел их к Богу, отходит. Встал с вечери, снял с себя верхнюю одежду, взял полотенце и припоясался. Потом влил воду в умывальницу и начал мывать ноги ученикам и оттирать полотенцем, которым был припоясан, подходит к Симону Петру, и тот говорит ему Господи, тебе ли омывать ноги, мои ноги? Иисус сказал ему в ответ.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 «Потому что чист весь, и вы чисты, но не все». Ибо знал он предателя своего, потому что и сказал, «Не все вы чисты». Когда же омыл им ноги и надел одежду свою, то возлегший опять сказал им, «Знаете ли, что я сделал вам? Вы называете меня учителем, ибо я точно то». Итак, если я, Господь, не учитель, омыл ноги вам – то и вы должны омывать ноги друг другу. Ибо я дал вам пример, чтобы и вы делали то же, что я делал вам. Истинно, истинно говорю вам, раб не больше господина своего и посланник не больше пославший его. Если это знаете, блажены вы, когда исполняете. Друзья, самое в этой жизни, что на совершенном Писании нам повторяет, да, Многие говорят, ну, Иоанн только пишет об этом, об увлении, но он, почему он это так оставил, ну, но пример Иисуса Христа, и говорит, если это, знаете, благословенный вы, когда исполняете, Слово Божье, оно нас наталкивает на то, и если мы исполняем это Слово Божие, как Господь хочет, то мы будем иметь благословение, и если взять, подчеркнуть, Петр и здесь противоречит Иисусу и говорит, «Господи, ты им тебе лямы от ноги мне». Как вот Игорь начинал, и он говорил, там, где Пётр говорит, «Господи, пожалей себя, пожалей себя, да не будет с тобой так, а он говорит, отодеть меня, сатана». Друзья, и даже и в том моменте, и даже когда Христос говорил уже после всего, говорит, «Мне вот это продадут и все, говорит, вот мы ищем в Гефсиманию». И там Иисус подчеркнул, что, и Пётр говорит, говорит, такие слова, «Господи, я готов с тобой на смерть пойти». А Иисус ему отвечает, «Сегодня же, нежели пропает петух, ты же и от меня». Друзья, это в нашей жизни мы должны, мы можем быть всю жизнь христианами, но придет один момент в жизни нашей, и ты спросит, «Ты верующий!» И ты должен быстро ответить, «Да, я верующий» или «Я нет». Или сказать, «А, кто-то был». Мы должны внимательно этому быть, Друзья, Слово Божие нас ведет к этому. И Господь хочет, я знаю, Бог хочет, чтобы мы правильно и шли за нашим Иисусом. Иисус сказал, оставляя, говорил так, «Меня гнали, и вас будут гнать. Меня поносили, и вас будут поносить». Он не говорил, что меня гнали, а вы будете все жить хорошо. Он не говорил, что меня поносили, а вас будут гладить. Он этого не говорил. Он говорит, кто следует за мною, и будет так. Друзья, это самое важное. И многие, которые там были, когда еще в Союзе, это мы знаем, пережили это многое. И Господь хочет, чтобы мы сегодня, да, это свободное время сегодня, в Америке мы находимся, но Бог решил испытать и таким путем нас. Останемся ли мы верными? Многие братья там отсидели, отслеживали тюрьмы. И самое главное в нашей жизни, мы иногда говорим, вот Петр, но Петр помиловал Господь. Он заплакал, он увидел, когда, помните, когда он был вот, там, когда петух запел, и пришел служанка и говорит Петру, и ты ли, Галианин? Он говорит, нет, я его не знаю. И тут запел петух, и горько заплакал Петр и ушел. Дорогие друзья, это самое в нашей жизни. Мы часто говорим, ох, как Петр. Но когда после всего, какой был бы ревностный Петр, когда сошел Дух Святой на него, он своей ревнью он потом начал действовать. Это наша жизнь. И Господь хочет, чтобы мы правильно поступали. Господь хочет, чтобы мы... наша жизнь двигалась правильно. Дорогие друзья, я не буду много говорить об этом, но мы сейчас, кто разделяет это служение, это, это добровольно. Открыто это служение, мы будем сейчас приступать к омывению ног. Друзья, как мы, у нас в его но я чуть-чуть скажу слово Господне, когда мы еще до тех служений, мы начали рассуждать Матфея, пятую главу, и мы все шесть стихов первых рассудили. И так Господь дал, чтобы мы будем дальше продолжать. И мы начнем, идет седьмой стих. Блажены милостивые, ибо они помилованы будут. Дорогие друзья, это самое в нашей жизни быть милостивым. И Слово Божие, когда Христос говорил эту Нагорную проповедь, Он говорил так, блажены милостивые милостивые, ибо они будут помилованы. А если ты не будешь милостив, можем мы найти милость у Бога? Я думаю, нет. И вот Бог ставит нас в такие ситуации, что мы должны исполнить волю Божию. И у нас есть выбор или идти за Господом, как Он хочет, и исполнять полностью Его, или в сторону уходить. Но, как Игорь сказал, я повторюсь, что там перевод, где он английский, что как враг, он как вроде бы жалеет тебя. А зачем тебе так мучиться? А зачем тебе вот это вот это надо? Пожалей себя, живи спокойно. Но, Слово Божие, надо говорить, блаженны милостивые, ибо они будут помилованы. И я прочитаю Слово Господне, говорю такие слова, это будет Матфея, 25 глава, и тут а, 34 стих. Тут а, опять Христос говорил э, о последнем времени. Но я прочитаю здесь отрывок, и мы поймем, о чем это было. «Тогда скажет царь тем, которые по правую сторону его...» Пройдите, благословенные отца моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира». И 35 стих. «Ибо я был голоден, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня». Друзья, это ваше, в нашей жизни, это главное в нашей жизни, что Господь говорит «блажены милостивые». Это, как помните, когда Христос сидел в храме, и там это, и пришла вдова, и она кинула тебе две лепты, и он сказал, она больше всех дала. Те все давали от всего милостыни, но она дала последнее. И мы должны правильно понять, что такое милостыню давать. Мы должны давать милостыню, мы знать, если человек нуждается, мы должны Видите, Христос говорит, что я был голоден, вы дали мне. Слово Божье говорит, придет время, если кто-то даст кружку воды во имя пророка, он получит награду пророка. Это наша жизнь такая. Даже может человек тебе делает зло, ты сделай ему добро, будь милостив к нему. Ты обретешь эту милость, ты обретешь эту благодать у Господа. Друзья, это милость, это Иисус нам открывает ту, чтобы мы правильно ходили пред нашим Господом. И я прочитаю еще одно место, где говорит Матфея, тоже 18 глава, и тут, говорит, 33 стих. «Не надлежало ли тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя?» Это от притчи, если мы знаем ее, очень она нам известная. Вы помните, когда тот должен был, и ему Господин он пришел, нема о чем было отдать. Он умолял: прости меня. И тот ему простил его долг. Он нашел своего товарища и начал его бить отдай то, что ты должен. Друзья, и тут-то. И тут уже услышал и говорит, не надлежало и тебе простить, помиловать товарища этого, как и я помиловал тебя. Христос нас помиловал. Он нас призвал. И Он избрал от этого мира и призвал нас, чтобы мы были Его детьми. И Господь хочет, чтобы мы правильно двигались, чтобы мы были милостивы к этому миру. Милостивы. Но опять чтобы мы не были милостивы к греху. Поймите, как я одному сказал человеку, я тебя люблю, но грех твой ненавижу. Я ненавижу твой грех, как ты его делаешь. И за это я не хочу с тобой общаться. Но мне жалко тебе, я буду молиться за тебя. Друзья, это самое главное. А не то, что стоять и говорить, ой, я тебя люблю, а человек дальше грешить. Если мы его любим, мы должны молиться, чтобы Господь сам вразумил его, чтобы Бог сам его остановил его в этом, на распутье, и чтобы он понял. И тогда Божья работа, она происходит. И то, что видите, говорит, должники, тот должен был и тот умолял. И вот как Бог нам простил, и мы должны простить, прощать каждому. Тебя обидел. Мы читаем Отче наш. И прости нам, как я прощаю. Друзья, это самое главное. Как я прощаю брату своему? Как я прощаю своему ближнему? От чистого сердца или так на пол голоса? Так и Христос нам будет прощать наши грехи. Так и Христос будет прощать наши содействия. Мы на земле, мы в теле, друзья. И все это, оно Богу вдохновлено, и мы должны двигаться правильно. И Господь, Он хочет, чтобы мы понимали это служение. Блажены, милостивы, ибо они будут помилованы. Они будут помилованы Богом, они будут помилованы другим. Друзья, это в нашей жизни самое, Бог открывает нам. И я прочитаю еще, говорит, исая 58 глава. Тут То тоже Бог нас предупреждает и говорит такие слова. 58 глава, 7 стих и 8. Если мы знаем, эта глава, Идет о посте, рассказывает нам, помните, там, где вот там написано, такой после, и это, и седьмой стих говорит так, разделит голодным хлеб твой, с китающим бедных веди в дом. Когда увидишь наголо, одень его. И вот и до накровного твоего не укрывайся. Тогда откроется, как заря свет твой и исцеление твое скоро возрастет, и правда твоя пойдет при тобою, и слава Господня будет сопровождать тебя. Аллилуйя! Друзья, это такие золотые слова оставили нам, чтобы мы читая и разбирая, потому что сверху, если взять верхние стишки, там говорит, вот такой пост. Мы можем поститься, а внутри у нас может быть злоба. А тут, он говорит, вот какой пост. И говорит, развяжи. И вот, он говорит, разделись голодным хлеб твой. Скитаешь и бедный веди в дом. Когда увидишь нагру одень его. И вот единокровного твоего, не укрывайся и то Тогда откроется, как заря свет твой, и исцеление твое скоро возвратится. И Господь исцелит твою душу, исцелит и тело. Друзья, самое главное, Вот бывает молимся, мы боли, наше тело болеет, и мы начинаем болеть. Бог позже исцели нас. Бог не исцелит, может, тело, Он будет твою душу исцелить, в первую очередь, а потом будет твое тело исцелять. Для чего твое тело исцелять, если твоя душа больная? И Бог хочет же в твою душу исцелить. Сегодня, Господь хочет, исцелить твою душу, чтобы ты не скорбел чрезмерно, чтобы ты не болел. Мы часто выражаем, что так душа болит. А мы должны это все отдавать Богу и говорить, Иисус, я твое дитя, исцели мою душу. И Господь Он придет. Он тихим, нежным голосом скажет тебя. Он нежно тебе скажет, он, дочь моя, сын мой. Он не на ухо будет шептать, он тебе внутри скажет. Другие друзья, Бог на ухо не говорит, не шепчет. Бог говорит тебе внутри. Дьявол на ухо шепчет, чтобы вы знали различия. Да поможет нам Господь правильно двигаться за нашим Господом. И еще одно место я прочитаю Псалом Псалте, тут говорю, Псалом э, 24 и 7 стих. Давид говорит такие слова интересные. Если мы будем подходить, и наша душа болеть не будет, это Псалм 24,7. Грехов юности моей и преступлений моих не вспоминай. По милости Твоей вспомни меня, Ты ради благости Твоей, Господи. Он вспоминает, он молится. Это молитвенный Псалом. Прочитайте его дома. Он короткий. Но он такой назидательный. Мне бывало, бывало времена так тяжело, я начинаю псалмы читать. У меня льются слезы, и я их читаю дальше. Я насыщаюсь этими псалмами, друзья. И говорю, дави такие слова, грехов юности моей и преступления моих. Не вспоминай, Господи, помилуй меня, не вспоминай мне прошлое. Я знаю, что ты прошлое выкинул за хребет. Я знаю, не вспоминаю, но милость твоя пусть будет сегодня надо мною. А Бог, Он, когда прощает, Он все выкидывает за хребет. Он больше никогда не вспоминает. Человек может вспомнить. Человек может вспомнить твое прошлое. Человек может вспомнить твое, что там, что, когда, твой дед еще был когда каким. А Христос этого не вспоминает. Он все кидает и говорит, иди ко мне, и я дам тебе милость. Иди ко мне, я дам тебе защиту. В любых ситуациях я дам милость. Моя рука милость, она будет над тобою. Дорогой друг, сегодня Господь хочет, чтобы это мы так походили к нашему Богу. Знаете, когда мы были детьми маленькими, вспоминайте, когда мы проходили до папы, мамы, просили, они нам давали. Мы умоляли, они давали нам. Вот это наш отец, который сегодня, он говорит, дет ⁇ м скажи мне, что тебе тревожит, а я тебе успокою. Сегодня Бог хочет, чтобы мы к Нему обращались и говорили, отец, у меня тревожит сердце, у меня болит сердце за детей. Господи, яви милость над семьей, над семьей моей. «Боже, ты видишь все!» И он – медвящий Бог, он знает. Бог Он никогда плеткой не бьет. Друзья, это когда мы подходим к Нему, и мы начинаем Ему говорить. И Слово Божие, оно нас наставляет и ведет дальше. Я прочитаю другой стих, говорю такие слова. «Блаженные, чистые сердцем, ибо они Бога узрят». Знаете, я скажу, о милости можно говорить много. Это большая тема. Я, это мы движемся. И вот восьмой стих говорит так. "Блаженный чистые сердцем, ибо они Бога узрят». Какое сердце мы имеем нашим пред Богом? Блаженный чистые сердцем». И если мы прочитаем, псалмопевец говорит такие слова, опять 23 псалом, И мы возьмем с 3 стиха. И четвертый. Кто взойдет на гору Господню или кто станет на святом месте Его? И четвертый стих. Тот, у которого руки не повинны, и сердце чистое, кто не клялся душою своей напрасно и не божился ложно. Дорогие друзья, что Господь хочет сегодня нам сказать? Чтобы наше сердце, оно было чистое пред нашим Господом. Мы можем человеку что-то сказать, мы можем что-то сказать рядом сидящим, мужу, жене, жена мужу, что-то сказать. И еще это скрыть. Но Бог говорит, блаженные и чистый сердцем. Они Бога узрят, они будут видеть Бога, они будут лице Господне видеть. И четверто стих – Говорит, кто может, и ты говоришь, тот, у которого руки не повины и сердце чистое, кто не клялся душой своей, напрасно и не божился ложно, тот может увидеть нашего Господа, тот может воззреть на, на Господа. И Слово Божье оно нас ведет к тому, чтобы мы правильно и шли за нашим Иисусом. Друзья, я прочитаю еще место, тут говорит Псалом, 50 -й, 12 стих, говорят такие слова. Я возьму, может, 11-го. «Отврати лице твое от грехов моих, и изгладь все беззакония мои. Сердце чистое сотвори во мне, Божие» и Дух правый, обнови внутри меня». Аллилуйя! Дорогие друзья, какие золотые слова! Они оставлены, и мы сегодня эти читаем, которые нас может, она ободряет нас, и нас ведет тому, братья и сестры. И говорят такие слова. «Отврати лице Твое от грехов моих, и изгладь все беззакония мои». Глава говорил, не вспомини мои грехи, а то, говорит, изгладь их, все, Господи, выкидывай, сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня. Когда Бог обновляет внутренний дух, человек радуется, человек напитан Божьим благодатью, он радуется, он веселится в Господе. Друзья, и Господь хочет, чтобы мы этого, чтобы у нас этого все происходило. Потому что Бог этого, это все идет добровольно. Мы только просим Его, помоги, Господи, я не в силах. И Он поможет. Друзья, мы должны открыть свое сердце полностью перед нашим Господом. И я прочитаю еще, говорю, такие слова. Это 1 Тимофею. первый стих, и 1 глава, 5 стих. «Цель же увешивания есть любовь от чистого сердца и доброй, и доброй совести и нелицемерной веры. Цель же увешивания есть любовь от чистого сердца и доброй совести и нелицемерной веры». Друзья, вот это все о, о том, о чистом сердце. Из чистого сердца выходит все чистое. Ты всегда будешь молиться. Тебя попросили, ты молишься и говоришь, как за свою душу, как за свою нужду. Ты начинаешь, но же у тебя чистое сердце. А лукавое сердце, оно может лукаво, оно, только человек знает свою внутренность, и он может скрывать это все. Но Бог все видит. Как ты подходишь к этому? И как ты совершаешь? И если взять дальше, Титам говорит такие слова. Это первая глава тоже. И 15 стих. И 16 тоже. Для чистых все чисто. А для оскверненных и неверных нет ничего чистого. Но оскверненный ум их и совесть. Они говорят, что знает Бога, а делами отрекаются, будучи гнусны и непокорны, не способны никому, никакому доброму делу. Друзья, это дальше, это говорит, Павел пишет титу о том, что есть люди такие которые они говорят, что они знают Бога, что все. Но у них в сердце есть что-то затаенное против того, и ты этого не знаешь. И потом в один прекрасный момент ты остался в ловушке. И ты просто продан, и когда придет Господь, и ты скажешь, о Господи, а я, казалось, служил тебе. А я, казалось, видел, вроде бы я видел благодать твою, друзья. И видите, говорит, и говорит О, для чистых все чисто, а для оскверненных и неверных нет ничего чистого. Оно а можем все скрывать внутри, тебя никто не видит, только Бог знает. Но Он знает, как ты ходишь, как ты приходишь, Бог все это знает. И Христос хочет, чтобы мы были чисты, преданы Ему полностью. И славили Иисус я хочу очистить мое сердце, озари, озари мое сердце. Знаете, есть такой псалом, если группа Набат в Бельсе, пела такой псалом. Озари мое сердце, Христос. Знаете, этот псалом меня трогал. Мне когда, я, были времена, были такие испытания. Я, вот так, я этот псалом взял на кассету, записал в 90 минут, только этот псалом. И знаете, я, я ехал когда с работы, я его слушал, я плакал. И меня как-то жена села, говорит, а другая песня будет, я говорю, только это. Потому что я его так любил, он мою душу трогал, этот псалом. И я плакал, и, и, и, и пел псалом этот, я хотя плохо пою, но я пел его как я мог. И у меня слезы текут, и я потом духом начинал петь. Друзья, это было главное. Я соединился с Богом. Когда, помните, когда э, собрались цари и, и, это, в пустыню, и тут идут пять царей, и говорили, что делать? Езди пророк, и привели туда пророка. И он сказал, Рви, э, э, это, рвы за рвами рвите, Роте". Но он прежде, чем это пророчество, он что сказал? Позовите гуслиста. И когда гуслист начал играть, он начал пророчествовать. И вот бывает иногда такая музыка, такая мелодия спокойная, она тебе начинает, и ты начинаешь петь, и ты начинаешь исполняться духом. И тогда ты чувствуешь, что благодать Божью, не эмоции твои, дорогие друзья. И тогда полностью исполняется. Я это пережил, я вам делюсь с вами, почему бы бывало. Вот так благодать наполняет. Я просто становлюсь на обочину, включая аварийки, и я начинаю молюсь дальше. Потому что я уже ехать не могу. Друзья, это Господь делает. Это Бог делает, Он хочет, чтобы мы исполнялись Духом Святым, чтобы мы полностью доверялись нашему Господу. Это Иисус хочет, Его желание, чтобы мы полностью, когда мы сказали, да, верю, Господи, я хочу Тебе верно служить, друзья, дорогие, и Он этого ждет от нас, чтобы мы так и верным до конца остаться. Я встречался с одним братом с открывания, он говорит, Илья, я в тревоге. Я говорю, что такое? Мои года уходят. Ему всего лишь 60 лет. Он говорит, мои друзья уходят. Уходят с земли. Умирает один за одним. 65 даже, бывает, не доходят. И, говорит, я задумался. Я говорю, надо пути исправлять. Я говорю, умирать не страшно. Закрыл глаза, и ты уже у Иисуса. Это легко. Нужно быть готов. Друзья, это самое главное в нашей жизни. Быть готовым с Иисусом быть. Мы проходим в жизни все. Но Христос хочет, чтобы мы как мы отдавались и сказали, Господи, я согласен служить Тебе, я обещаю Тебе служить доброй совестью. Мы должны продолжать. Потому что со временем эта наша добрая совесть, она угасает. И мы должны видеть нашего Иисуса. Я прочитаю еще одно место, говорят такие слова, это «Откровение». 22 глава, идут 4 стих. «Чистым сердцем Бога узрят». И говорит так, «И узрят лице Его, и имя Его будет на челах их». Это самое главное, друзья. Имя Бога. И говорит, «И узрят лице Его, и имя Его будет на челах их». Аллилуйя! Это... Бог обещает нам, любящим Его, последующим Слову Его, исполнять, исполняющие заповеди Божьи. Друзья, это самое главное, и мы должны служить нашему Господу, как Он хочет. И мы должны исполнять то, то что Господь хочет. Да поможет нам Господь вам и мне идти за Ним и быть светом, примером, для этого мира. Быть отражением Иисуса Христа. Чтобы Иисус Христос отражался в нас и через нас. Через наших детей. Чтобы люди увидели и сказали, это дитя Божие. Чтобы люди увидели и сказали, ты какой-то другой, ты не такой, как мы. Друзья, и мы будем приступать к служению, к проломнению. И... Христос, когда был на земле, он оставлял, и он говорил такие слова, я прочитаю это, говорит уже Матфея, 26 глава, и тут 26 стихи до 29, говорит такие слова, и когда они ели, Иисус взял хлеб и благословил, преломил, и раздавая ученикам сказал, примите и едите сеть тело мое, и взял чашу и благодарил подал им и сказал, «Пейте из нее все, ибо сие есть кровь моя Нового Завета за многих, и взливаемо на прощение грехов». Дорогие друзья, это важность служения на прощение грехов. Когда мы, осознавая свое, ничтожим пред нашим Господом, и мы говорим, «Господи, я согрешил в этом, я в этом, прости меня». И мы чувствуем свободу, и мы участвуем в правомнении в теле и в крови Иисуса. Тогда кровь Иисуса Христа, она нас очищает, она нам прощает наши грехи. Потому что некоторые говорят, «Ой, я сейчас не готов». Когда ты будешь готов? Если ты сейчас не готов, потом не готов, опять не готов – Дорогие друзья, это тактика дьявола, отвести тебя от причастия, отвести тебя, чтобы ты не был в участии с Христом. И Христос говорит такие слова, видите, взял в Ибо сия кровь моя, но за многих изливает и прощение грехов. Мы получаем прощение грехов, когда мы участвуем в хлебопроломнении. Когда мы участвуем, мы чувствуем то наполнение благодати Божией. И я прочитаю, говорю, такие слова Коринфянам, 10 глава, это вот 1 Коринфянам, 10 глава, и, говорит, тут 16 стиха интересные места, говорят, «Чаша благословения, которые благословляем, не есть ли общение крови Христовой?» «Хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение тела Христова? Один хлеб, и мы многие одно тело, ибо все причащаемся от одного хлеба. Посмотрите на Израиля по плоти. Те, которыми едят жертвы, не участники или жертвенника? Что же я говорю? То ли, что идол есть что-нибудь? Или идоложертвенно значит что-нибудь? Нет, но что язычники приносят жертву, приносят бесам, а не Богу, то я хочу, чтобы вы были в общении, чтобы, чтобы вы были в общении. А, извиняюсь, тут имеет. Но я не хочу, чтобы вы были в общении с бесами. Павел пишет, чтобы мы не были в этом общении. Он говорит о том, чтобы мы принимали жертву Господню правильно. Чтобы у нас не было и то, и другое. Мы и в мире делаем все, что мы хотим, и мы приходим и участвуем. Но Господь хочет, чтобы мы, если мы участвуем в Господней трапезе, то мы должны быть полностью преданы нашему Господу. И... Другое место, говорит такие слова, где Павел пишет такие слова. Это 1 Коринфянам, тоже 10 глава, ну, 11 глава, из 23 стиха, и говорит ниже.